Советы студенту о том, как учиться в ВУЗе. Начну с двух достаточно интересных теорий. Возможно, еще одну третью рассмотрим. Подумаю, как ее изложить более грамотно, чтобы вы поняли. Две теории и одна методика, как хорошо учиться в ВУЗе чтобы вас, у вас не было хвостов, чтобы вы хорошо запоминали информацию, чтобы эта информация у вас связывалась с информацией из других дисциплин. По себе знаю, потому что сам учился когда-то в ВУЗе, но это было достаточно уже давно, я закончил университет, получил диплом в 2004 году, и мне не хватало зданий тех, которые я вам сейчас э, изложу. Никто не говорил, что так можно учиться, никто не говорил, на что обращать внимание. Э, каждая дисциплина у меня в голове была обособленной, и я с трудом э, предлагаю очень много усилий и смог э, объединить эти здания к пятому курсу. Для меня это было, ну, это требовало достаточно больших усилий, несмотря на то, что я закончил ВУЗ с красным дипломом. И вроде бы как э, он явля и является подтверждением того, что я успешно освоил программу, однако э, все равно оставались вопросы, а как лучше учиться, как эффективнее учиться, как эффективно распределять свое время и на что его тратить в, в процессе обучения и э, как э, студенту э, не утонуть в этом море знаний, которые даются на разных дисциплинах. Это, во-первых, и во-вторых, как э, знания, полученные, допустим, о технологии производства пищевых продуктов, использовать для проектирования оборудования. Или, как, например, использовать информацию из курса материаловедения для, или материаловедения металлов и которые так и называется материаловедение, или курсы технологии конструкционных материалов, или из курса пищевых продуктов, для того, чтобы лучше понимать, как работает оборудование и э, каким, как, как, каким образом связаны свойства пищевых продуктов с, допустим, формой э, рабочих органов. И сейчас я вам предложу э, две теории. Э, на учение и две, и одну методику, как эффективнее запоминать и эффективно сдавать экзамены. Значит, первая теория называется это четыре вида знания. Четыре вида знания. Если мы нарисуем, вот сейчас я отображу на экране слайд из презентации, это похоже на декартовые координаты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 То есть, вот это мастерство стало его частью, частью его самого, неотделимым от него. И когда ученик приходит и, говорит, и просит мастера, научи, ну, допустим, научи меня печь блины. Пример хороший, у меня бабушка есть. Она пекла блины с возраста 15 лет. И она пекла блины не на молоке.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 Давай, есть такая, такая, такая фраза. Второй уровень знания такой специалист. Специалист знает не все. Специалист набивает шишки. Специалист, он э, все еще продолжает учиться. В принципе, сейчас я вам про это расскажу, а потом я вам покажу, как это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 и ниже того, с чем вы пришли сюда. Многие люди бросают. Вот в этот момент, когда у них начинает долбить э, неудачи, учат, учат, учат, учат, и ничего, никаких результатов. Сессию сдать не могут, пересдачи, э, то, что на, на предприятии говорят э, специалисты уже работающие, в одно ухо летает, другое вылетает.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 Написал несколько книг, проводит семинары. М -м -м, у него есть своя собственная программа, свои собственные разработки. Э -э, Mind Map э -э, стоит достаточно дорого. Э -э, полная версия стоит где-то 200, то ли 250, то ли 350 долларов. Плюс он проводит э -э, регулярно семинары по, по всему миру. При этом ограничения у него есть не больше 20 человек в группе. Семинары ведутся на английском языке. Ну, например, в Токио э, семинар он проводит стоит на, в пересчете на рубли, э, там получается где-то одна э, недельный семинар, он будет стоить только за семинар за сам, то есть заплатить Тони Бьюзану за этот семинар, это будет стоить где-то 250 тысяч рублей примерно, то есть позволить себе могут это далеко не, не все люди. Но мы можем с вами изучить это в простом варианте. Сейчас э, я вам покажу, как это делается. Мы с вами построим э, простую mind-карту. И э, я вам расскажу э, о том, как мы можем использовать эту mind-карту для э, нашей образовательной деятельности на профиле подготовки машины и аппараты пищевых производств. А возьмем мы э, такой момент. Я напишу в центре тему «Машины и аппараты пищевых производств». Но сейчас вы можете это видеть на слайде. И что сюда включается? Мы можем это разделить каким образом. Первое это, первая веточка – это будет оборудование, которое, соответственно, делится на машины, аппараты и агрегаты. Что такое машина? Машина – это устройство, которое имеет рабочий орган, который воздействует на обрабатываемый материал. Аппарат – это устройство, которое преобразует фазовое состояние Среды, которые находятся внутри аппарата. Внутри него. Например, э -э переводит жидкость в газообразный, э -э в газообразный. Газообразный в жидкость. Жидкость в лед. Лед в пар. Сублимация. Сублимационный аппарат. Есть такое э -э устройство. Агрегат – это комплекс машин и аппаратов, связанных между собой. Это короткие определения для понимания вами сути о том, чем мы занимаемся. Более подробно это в курсе технологического оборудования, в курсе процессов и аппаратов пищевых производств. Будет рассмотрено более подробно. Особенности классификации, особенности компоновки машин аппаратов. Это первая веточка. Вторая веточка – это Физико-механические свойства перерабатываемого сырья. Если, если об этом говорить, то коротко, то реология, которая подразделяется, в свою очередь, на консистенцию, плотность, вязкость и другие э, параметры. Третья веточка – это технология производства этих машин и аппаратов, то есть это то, что относится к машиностроению. Четвертая веточка – это э, материал, из которого изготовлены эти машины и аппарат Какие бывают материалы? Мы можем от этой крупной веточки нарисовать сталь, пластмасса, стекло, композитные материалы и так далее. Например, еще резину можем добавить, вполне используемый материал и так далее. То есть вы одну какую-то область вы расчленяете на несколько и делаете такую картинку. Далее я приведу э, интеллект-карты, которые я использовал для чтения лекций. Э, интеллект-карты, которые я э, когда-то сделал, это было 2014 год, 15 год, шестнадцатый год, и которые мне позволяли э, показывать наглядно студентам чем мы будем заниматься на лекции я их просто пролистаю сейчас ну они там в течение там 10 секунд я вам их да даже не 10 5 секунд я вам их буду показывать если вы хотите их рассмотреть более подробно вы можете остановить воспроизведение видео и посмотреть на них конечно в этих Пока я буду показывать, я буду вам э, еще рассказывать недостатки моих интеллект-карт по правилам, и в конце я приведу э, правила составления интеллект-карт, как это говорит Тони бьюза Недостатки моих карт, значит, несколько слов э, на, на одну ветку. Э, слишком тяжелые э, словесные конструкции для описания возможно недостаточное выделение цветом соответственно это все затрудняет восприятие но вы каждый из вас может сделать такой mind map такую интеллект карту которая нужна именно вам вы можете использовать разноцветные ручки карандаши какие-то какие-то значки рисовать рядом допустим стрелочки солнышки смайлики и так далее. Все, что вашей душе угодно, для того, чтобы вам было легче понять тот материал, который вы узнаете из лекций. И последний слайд сегодняшней лекции это правило составления интеллект-карт от Тони Бьюза. Вы можете посмотреть, можете сделать скриншот, если вам нужно это в виде какого-то графического файла, я вам пришлю, наставьте свой email в комментарии к данному видео. Если есть у вас вопросы, задавайте, я на них буду отвечать.